Что делать, если перенапряглись глазные мышцы? Нужно срочно дать глазам отдых при малейших симптомах усталости и наработать привычку делать это регулярно. Например, каждые 20 минут при работе за компьютером. Почему? Если не дать глазным мышцам отдых, они могут войти в спазм. Если мышцы глаз спазмируются, то может пропасть функция аккомодации то есть перефокусировки на ближнюю или дальнюю дистанцию. Очень часто бывает, что люди каждый день сильно перенапрягают глаза и этим самым поддерживают этот спазм. Или еще хуже, загоняют глаза в еще более сильный спазм. Глазные мышцы нужно расслаблять и не доводить до усталости. Самый простой способ это закрыть глаза на 5-10 секунд и представить, как глаза расслабляются.